Телеканал «Универтв» совместно со спортивным клубом Казанского федерального университета объявляет премию «Олимп». Каждый месяц вы выбираете лучшего спортсмена Казанского федерального. Жанна Муравьева, Тимирбулат Самирханов, Елизавета Усанова, Юлия Зобнина, Кристина Огиянко. Лучший спортсмен февраля. Голосование стартует 7 марта. Подведение итогов в эфире программы «Неделя спорта».